Всем привет! Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Меня зовут Никита Кузнецов. А в первую очередь я хотел бы напомнить вам о том, что в городе Москва в спорткомплексе Чертанова с 26 февраля стартует лично командный чемпионат России по настольному теннису. Это главное событие года. Соберутся все сильнейшие игроки, будет интересные матчи, интересные противостояния сборных команд различных областей. Поэтому те, кто находится в Москве, либо кто будет проездом, рекомендую посетить данный турнир. 26-го начинаются командные встречи, 28 личное первенство. Под этим видео я оставлю ссылку с расписанием, подробно вы можете посмотреть и ознакомиться. Ну а тема моего сегодняшнего видео называется «Подача фан Донга. Я хотел бы подробно разобрать ее на примере встречи Шибаева и фан Жендонга. На данный момент фан – ракетка номер один в мировом настольном теннисе, поэтому я думаю, что данное видео будет крайне актуально. Просмотрев большое количество видео с участием Фан Джендонга, я сделал такой вывод, что в основном он подает подачу с нижнебоковым обратным вращением. Но где-то он добавляет больше бокового вращения, где-то добавляет больше нижнего. Но это в зависимости от ситуации за столом и от того, как соперник принимает подачу. Ну, теперь давайте... Подробно разберем, как он ее выполняет, в какие зоны стола выполняет он данную подачу и что делает после выполнения подачи, как развивает атаку и куда совершает перемещение. Проанализировав данную встречу, я понял, что Фанжен Донг по сути выполняет подачу в Три зоны стола. Первая это середина правой части стола, подача выполняется короткая и здесь сразу оговорюсь, что он выполняет в эту часть стола два вида подач. Одна из них нижняя боковая короткая, больше с боковым вращением, то есть при приеме, если вы не дадете ногами, либо неправильно выставите угол ракетки мяч будет высоко подниматься на сетке и после этого будет следовать мощная атака либо же вариант когда подача выполняется больше с нижним вращением, но ее траектория чуть выше над сеткой тем самым у соперника возникает желание ее скинуть но за счет нижнего вращения мяч оказывается в сетке и Левый сектор, то есть выполняется подача либо длинная в левую зону, нижнебоковая, больше с нижним вращением, чтобы соперник сразу не смахивал ее со стола, а принимал через подрезку. Длинная на белую линию стола, либо же выполняется короткая, подача тоже нижнебоковая, но больше с нижним вращением, опять-таки, чтобы сразу не получить мощную быструю атаку. Еще небольшая ремарка, что касается э, подачи длинной в левый сектор. То есть здесь э, добавляется сильное вращение. Даже если соперник начинает делать топ-спин слева, то есть он не сразу э, получается мощный, а через паузу, потому что очень сильное вращение. И тем самым фанджин выигрывает время для того, чтобы зайти в свои... Сильной стороной, хотя они у него одинаково сильные, Но в этом случае он заходит справа и завершает атаку Теперь давайте разберем непосредственно выполнение подачи на замедленном видео На этом скриншоте я хотел бы обратить внимание на следующие вещи Первое, левая нога стоит на пятке у Фан Жендонга. посмотрите я указал это стрелкой далее корпус немного отклоняется назад то есть такое движение на вроде маятника сперва корпус отклоняется назад а далее он пойдет вперед для придания большего импульса подачи и конечно же рука в которой находится ракетка заносится над головой для двух вещей это для разгона самой руки непосредственно, чтобы сильнее закрутить мяч и также для обманного движения. Теперь давайте перейдем к следующему этапу выполнения подачи. На этом скриншоте я хотел бы отметить следующие особенности Здесь, как вы видите, нога левая уже отрывается от поверхности пола Для того, чтобы сделать движение на мяч Также корпус наклоняется вперед на мяч На предыдущей картинке он у нас отклонялся назад как бы для выполнения замаха И кисть уже выворачивается для того, чтобы совершить обманное движение Так как изначально она у нас была заведена над головой и а, оказалось, что будет выполняться обычная подача, не обратная. Также я хотел бы отметить еще несколько ключевых особенностей при выполнении данной подачи. Первое, это, конечно же, максимально резкая работа кисти. То есть, это ключевой момент. Чем резче ваша кисть сыграет в мяч, тем, соответственно, он сильнее закрутится и в конце необходимо доводить кистью это придаст и направление мячу и добавит вращение и также по поводу работы ног после выполнения подачи когда вы начинаете подачу левая нога у вас стоит чуть впереди и получается что вы развернуты к столу левым плечом то есть у вас если можно так выразиться Получается, левая э, рука находится параллельно поверхности стола. После выполнения подачи у вас правая нога э, движется вперед и вы разворачиваетесь к столу прямо, тем самым у вас появляется возможность удобно э, выполнить атаку, также э, посмотреть, э, как расположен соперник, э, чтобы проанализировать, э, в какое место будет более удачно сыграть для того, чтобы выиграть очко. Вот еще несколько замедленных моментов я подобрал для того, чтобы более детально вы могли понять как выполняется подача. Конечно, хотелось бы добавить, что и накладки у Фанжен Донга сверх до да, специальный инвентарь у китайской сборной, это тоже, конечно, несомненно добавляет вращение, но в первую очередь это э, мастерство исполнения данной подачи. Ну что ж, если это видео было для вас полезным, оно вам понравилось, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, потому что это жизненно необходимо для развития этого канала. На связи был Кузнецов Никита, всем пока!